Приветствую вас, любители рукоделия. Сегодня будем вязать вот такой узор, состоящий из одного ряда. Он подходит для жилетов и кардиганов. Рисунок двусторонний. Давайте приступать. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 6 плюс 3 петли. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 3 воздушных петли подъема. Ту, которую держим пропускаем а в следующую петельку вяжем столбик с накидом теперь свяжем еще три столбика с одним накидом в три следующих петли У нас есть 4 столбика и 3 петли подъема. Набираем одну воздушную. Одну петлю в цепочке пропускаем. Начиная со следующей вяжем 5 столбиков с одним накидом в каждую петлю. Первый. Второй. Третий, четвертый и пятый, воздушная, одну петлю пропускаем со следующей пять столбиков. Одна воздушная, одну пропускаем и в конце вяжем три столбика с накидом. Это первый подготовительный ряд. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Над первым столбиком набираем три воздушных петли подъема. Над вторым вяжем столбик с накидом. Над третьим вяжем столбик с накидом. Под воздушную столбик с накидом. Над столбиком следующей пятерки столбик с накидом. Теперь вот в это окошко мы свяжем пышный столбик с 5 накидами. Первый. Второй, третий, четвертый и пятый. Когда все накиды сделаны, связываем их одной петелькой и фиксируем. Набираем одну воздушную. Вот в этой пятерке выбираем третий столбик. И над ним вяжем столбик с накидом. Над четвертым столбик. Над пятым столбик. Столбик под воздушную. и столбик над первым столбиком следующей пятерки Снова вяжем в окошко пышный столбик с пятью накидами. Связываем вместе, и фиксируем. Одна воздушная. С третьего столбика вяжем 5 столбиков с одним накидом. Теперь пышный столбик. Связываем и фиксируем. Одна воздушная. Выбираем третий столбик, над ним столбик. Столбик над следующим столбиком. И столбик в третью воздушную петлю подъема. В каждом ряду будут чередоваться 3 и 5 столбиков в конце и в начале. Разворачиваем вязание. 3 воздушных петли подъема. Вяжем два столбика с одним накидом над двумя столбиками. Один столбик под воздушную. И один столбик в вершину пышного столбика. Теперь в окошко вяжем пышный столбик. Связываем и фиксируем. Воздушная. Начиная с третьего столбика вяжем 5 столбиков. Четвертый столбик под воздушную. Пятый в вершину пышного. Пышный столбик. воздушная пять столбиков Пышный столбик воздушная три столбика. Третий в третью воздушную петлю подъема. Вот так формируется этот узор. В конце 5-3-5, в начале 3-5-3. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.